Привет! С вами Анна и вы на канале Букома. Сегодня хочу разобрать основное понятие, что же такое финансовая грамотность. Рассказать простыми словами. Первое. Это набор определенных знаний и умений, которые помогают человеку улучшать его условия жизни. Сюда же относятся и понимание, и грамотное планирование всех денежных затрат. Говоря более простым языком, финансовая грамотность – это умение грамотно тратить деньги. Это способно изменить вашу жизнь к лучшему. И соответственно, чем больше и глубже знания в данной сфере, тем больше будет расти ваше благополучие. Что для этого нужно знать? Первое. Знание основных статей налогового кодекса. Их не так много. Их буквально несколько. Дальше мы разберем, какие именно для того, чтобы уверенно себя чувствовать. Второе элементарные знания в бухгалтерии. Это не означает, что вы должны стать бухгалтером. Это означает, что вы должны уметь контролировать свой приход и расход. Третье. Нужно составлять план на уже имеющийся доход и планируемые расходы. Четвертое. Знать, что такое деньги. И правильно их использовать. Как же их использовать? Первое обязательное условие ⁇ это разумные траты. Второе обязательное условие ⁇ наращивание дохода. Это фундамент, на котором строятся все понятия финансовой грамотности. У меня на сегодня все. Всем спасибо, смотрите, далее мы разберем основные инструменты финансовой грамотности.